Всем Макс, риск, но ну, это реально сложно, слушайте. Санта Клаус, Том, ну это классно, Том, да спасибо. Но. Нужен сундучок. Во часов ждать. Опять. У меня уже 31к, кстати. Продолжить через ежемесячные ежедневные миссии. Миссия пропущена. Это получается. Ну давайте. На.. Не врезайтесь никуда, 8 секунд, не жди на миссия А это что получать? Я хочу на здесь. А так это? Окей. Меро награда. Не взрывайтесь никуда, никуда. Окей. Челлендж. Не взрываться никуда, 80 секунд. это не знаю где там. Почему она не пишется? Но ладно. Где это челлендж? 8 секунд, это как уже 1 минута. 20 секунд. Это много ладенького. Ну где, где? Показывать. Ты был курс. Ладно. А, а, тут, тут, тут, тут. А, угу. Раз, два, три. Раз, два, три, блин. И ты, внутри. Помнишь такую? Ой, плиз, плату кидж нажать. А -а -а -а. Не успел. Отвернулся сразу, бах, не нажал. Блин. Лазго еще раз. И ца потратить, чтобы по-быстрому. Зачем? Да, Разомняться. А потом уже ба-ба-ба, включить какой Блин, крафт. Ты как будто маквен Ма, вот блин то блин. Да, блин, ты что со мной? Да что со мной? Включи бесплатно. А, ладно, не включил. Но возражения бегун профессионал Я бегун профессионал, тысяча еще опытовал? Google Play. Это что такое Google Play? кто там говорит там в комментариях пишет прям, сейчас я это... отвечу. Google Play это игра с опытом. Кого больше опытал, тот играет. Это классно, но блин долго играть не нужно, чтобы тысячу опыта. Блин, пропустил снова. Ладно, это не важно, нужно сначала нужно подальше. Летать. Иди сюда, блин, вор. Вор, блин. И верни кота. Кто кот? Кто такой кот? Анжела. Конечно, логично. Верни кота, верни там пса, верни там этого хозяйку, пса. Там не Бен, верни, собачку, верни. За животное, не попугай. А, также есть попугай, но. Как они его как-то не берут во всех так. так. чай бесплатно там может, может, будет бонус ну хоть меня за блин дайте мне испытание да испытания испытание хочу испытания из не хочу можно так я уже оценил -мо как выполнить не взрывайся никуда 80 секунд чего блин скоро новый год закончится между на 400 спрашиваю что сейф сейф с бриллиантами или просто 5 бриллиантов 40 штук кстати не столько золота тут 2к что шок вот лайк у двоих ага. не а не у двоих. Ага. 80 секунд и квест выполнен. Это миссия сегодняшняя. Конечно, выполню. Конечно, постараюсь, -мо, подписчики, ну что высомни поняли? макс рис в дискорде, макс риск ВКонтакте, Макс Риск ну класника, Макс Риск. Майру, Facebook. Там.. Фу, я устал уже. Мой мой мир там. Я с такой блин, ага Так что такое, бесплатно, нажму, нажму, нажму Я же там даже без Санты занял точку весь Так что это не важно Пошли еще одну катку Блин, как тяжело, да, играть Лучше смотреть, чем играть, да, залазим Смотри, как он просил на Макс Виск выигрывать всех Ведь тебя, кстати Теперь вообще пьешь <с nowadays> почему-то потому что они, не знаю чем я но они пьешь вот и все они со мной делают стрим вот и все не могу взять и ну, говорят, стрим отвали ну почему хотите стрим чтобы сделал вот раз в жизни я сделал roblox стрим на этом канале но хочу блин тоже делать ну не барщик нужно. ссылка на такую игру взять мой дом этого чтобы было как-то повеселее ну или узнать кто про данный груз стримит и где просмотр где да а что вас искать нужно у тебя такая большая штука что никто не найду если мы там старый ролик выложим никто его не будет смотреть ну, вот. квест выполнен я уже гости секунд в игре капец шикос может, узума, если смотрели, Это его не Но квест выполнен. Значит, квесты выполняются. Что будет такое? Выйдем, посмотрим. Выполнен, на, выполнен, на, на. Помните трек такой? Выполнен, на, на, на, на, на, на, на, помните трек на, на, на, лично думаешь что это явно не не музыка из ана клауса а из какого-то бита. Этот бит был продуманный в летом конечно каникулы все продумали куча битов конечно макс и сложность он по, по полной программе в общем знаешь музыку не в комментариях я тебе, там будем модератора на нашем канале ты так, э, добавить Да легко, там есть корпус, давай, все, изи. Гайд 2 x Почему так? Потому что больше. Тем более тут у меня Санта. Санта? Э, прочность нереальная. Чем просто золото собрать. Просто золото для Санта мало. А что если Санта удвоилась? -то? То это офигенно. Санта. А я обнизнул в городе. Вот 2х. X осталось хоть копано. еще 2х. Душа тебе зум остановится. Становится, становится без Не тут 2x, а там. Блин! чего блин! Что ж так тяжело, а? Вот за гайз! Вот за гайз! Макс, риску бы пропустил! давай тут не закончились ты чувствуешь, что куда-то не ведут потому что это их собираете вот золото это как будто крошки и оставлять нет после просто курошек на сказку сказки куда я иду в туннель круто кстати потом если вам продвинемся так что нельзя это опасное место, согласен. Просто черный поезд, да, а тут просто могут во ёмок пропасть заключить. Как же друзья, захват опасно, нереально. Самое жесткое место в да, вселенной, Я пропустил, там, ну ладно, погоди. Ну вот, а я он чего, я такой не знал еще, а такой есть. Я, я, я! его блин друзья первый раз такой вижу давай. давай одна звезда я поймал его это первый раз когда я блин я смотрел все время блин это как вообще нет я не сдамся это круто было это подвал все Зимняя карта. Вам не нужно идти. Типа, почему? Потому что вот там не наберетесь к цели. уничтожению геноту. Чтобы геноту догнать, друзья, вам нужно на одной карте. Портал это лишь отвлекает вас. Я понял. Я в шоке. Все, портал это, это такая игра. Не, ну можете, если вы не хотите заканчивать игру. До будущем нужно будет булочку на картах на картах кататься и ну, нужно там пару картов на картах, картах потому что на увольни праздновать М -м -м. так что я уже так не игрался на картах, так что теперь я хочу енота прибить как прибить енота изи не идите в эти порталы это ваш лис вас лис лишь отталкивает вас от откагенотиуса он обманул вас так ломбу Это и настоящий нот друзьям не видитесь на юнопа скоро мировой да ладно не может быть так быстро да ладно можно еще набрать там он говорит да, да да да да да да да уже 30 новатка как я понял да? тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч заранее придется спустить это опасно блин то то, то. пожалуйста пожалуйста а, нет не сделал блин. я хочу не уса поймать пожалуйста дайте шанс теперь я не хочу портала все я ногти поймаю это миссия как я понял а портал это лишь удлиняет счетчик я важен, ты еще как-то не важно, тут тебе нужно заинованность. Скоро мы с ролик закончим. Так что, друзья, скоро вот это Это видео будет быстро. Так, я ж... Спасибо, хоть за это. Не надо, я кердык. Портал это лишь обман. Если хочешь, там... Прибеги енота, а не просто поиграть. Ну просто поиграть я хочу. Для ролика, да, тоже. А не сейчас. Ой. Я уже устал играть на балтинг. не надо прыгать. И доказать, что изи пройти данную игру. Побег! За золото. Easy. Вот это мания. Не надо. Ну, может, там взять. Я так думаю. Посмотрим, правда ли Макс рез говорит, или же нет. До 100 тысяч, как я понял, да. Ну, возможно, не будет. потом в следующий раз. Но надо было прибить, и надо, блин. Я пробил до одной звезды, но это мало. Там, ох, нужно. ого О! это много. Ну ладно, ускоримся ухода нет тем более тут э, видно все карту вот кстати иди сюда не надо дай туннель так Он город кстати это неправда так ну давай уже туннель блин я уже не могу так туннель должен быть и блин нет туннеля, блин. когда туннель динут я хочу тебе это прибить, и там уж норвая. Что там будешь, может, что я буду Но я уже тут достаточно играть начинаю. Где? Ты... Алахабар, ну... Марна, понятно. Да? Поличил лучше. А ага, манванр, видите, видите, там даже доказательства, что вас кликбет. Васкликбетит, не дети. Я хочу динат вам обогнать. Держит и О, поезд, ну близко, там скоро уже будет. Это ловушка. Пройдете, будет шикарно, шикардосно. Блин, а где не Вон там. тоже уже туннель? Нет достал уже 100 тысяч, кстати. ты то, то, что мы не таем. Смотрите, как макойный. Сколько? Три... Три машины? Это что на нечто, друзья? Это что -то новое. Значит, скоро генот. Три машины. Первый раз вижу. Игбейт. Не идем. Ой. Нет. что так тяжело? Где Том? Где этот я хочу уже квестов не хватит, я уже столько играю, блин ну, конечно, не, не один месяц, но я же играю в ваших сеграх если вы рекламируетесь, думаю, хватит игры так, хикбейт о, рекорд, кстати а после рекорда будет и где ноут, как помню я уже долго вот тут на карте странно, о а чем он бить нос? не хочет я посмотрел на время, блин было интересно сколько я снимаю вдруг там час у вау щит за Да, кстати, щит бедись уже прав скорим да думаю не надо да без этого даже Блин, надо было взять не хочу зрать спасибо не надо ах будьте со мной и верьте мне вот все подмот ино ты меня заставил, иди сюда а -а -а. иди сюда блин я не буду летать я не буду летать. Теперь я буду просто идти строем, даже бесплатный зоне. Даже так. Я хочу добраться, доказать, что реально можно добраться до Иноуса, ничего там не брать, все. Первый раз такое видео, почему один раз хочу еще раз. Сейчас доберусь. Что еще нужно раунд пройти, чтобы не поймать? Да, долго. Напиши в комментариях, отбегаешь прошел игру, это максимум вообще. Будь ласка, не, как либо. Я сбер только золото. Золото. Видимо, Макс Лиска. Видите, даже второй клик -бэк. И сработал, второй запущу. Все, тогда получай поезда, Хитрый винодиус. Я раскрыю тайну винодиуса. Как поймать, как его придушить, как его убить. Легко. За ним, за, за ним идете. Ни порталы вы не дойдете. Кстати, я решил. Это был проб. Только что можно? Можно. Но это же будови. Но один раз можно. Да, можно. Можно так он придет к вам, а не просто идти за ним. Так игра скажет, а, офигенно что ты макс срезать. Не-не-не-не-не. нечто новое было круг делать, перед коробкой. Давай что, у меня кстати уже 200 баксов, раньше просто 50. Видите, видите, он как-то обманул типа блин, где вино-кис? блин, ну скучно-то. Ударился мне вино-кисомка. Дан квест. Ладно, пойдем один разочек. ночь и пока.